Та же Чечня, посмотрите, как выросла. Дагестан поднимается. Они автономные. Есть область, а есть республика. Есть и в Луганскую и Донецку. Ну, Донецк. Они же просили, но вот это... Украинская часть населения националистически под влиянием запада, uh -huh. западных, Польши и так далее, грудь распирают от желания власти. И нет, ну посмотрите, какое, извиняюсь, говно был Ющенко, президент Украины. Что это за президент? А Порошенко хоть английский знает. А сейчас вообще комик. Да, а Зеленский. У него мозги работают, так ему надо было что сделать? Взять и повернуть власть.